Всем доброе утро! На улице отличная, прекрасная морозная погода. Солнце уже светит. И в это морозное утро я поделюсь с вами еще одним рецептом оладьев, который я делаю на дрожжах и на молоке. Ну и чтобы все это дело сделать немного веселым, я добавлю в Оладе яблоко. В чашку я добавляю 250 миллилитров теплого молока. 3 грамма сухих дрожжей. Сколько 3 грамма сухих дрожжей, Это вот такая совершенно неполная чайная ложечка. 2 столовые ложки сахара без небольшой горки. И половина чайной ложки соли. Все это тщательно перемешиваю. В молочную массу всыпаю 250 граммов просеянной муки. Тип муки 405. В каком магазине вы его возьмете, не имеет значения. Мука пшеничная. И перемешиваю. Перемешивал тесто я буквально минутку. Так, подбираю тесто резиновой лопаткой с бортов. Накрываю пищевой пленкой и отправляю тесто в теплое место. Слава богу, батареи включены, все работает, так что проблем с этим не будет. Ждем, пока она поднимется. Моему тесту понадобился ровно один час, чтобы подойти. И Теперь я подготовлю яблоко. Кожуру я с яблока счищаю. Разрезаю пополам, половинку пополам, удаляю сердцевинку и нарезаю некрутым кубиком. И отправляю яблоко в тесто. Тесто я еще раз обминаю. И готовое тесто отправляю в кондитерский мешок. Я отправлю тесто еще на полчаса в теплое место, чтобы оно мне еще раз подошло. Так, полчаса прошло, тесто мое подошло. Сковорода у меня уже прогрелась, она готова. Выпекать оладьи Я буду на растительном масле с нейтральным вкусом. Так, добавляю масло уже в горячую сковороду, имейте в виду. Диаметр моей сковороды 28 сантиметров. И начинаю отсаживать оладьи. Делаю это очень просто. Одной рукой сверху я давлю, а другой просто своевременно открываю и закрываю отверстие. Вы можете отсаживать оладьи, просто окуная столовую ложку в растительное масло, чтобы они просто у вас не прилипали. Оладьи отсаживаете на небольшом расстоянии друг от друга, иначе они у вас просто между собой могут слипнуться. И накрываю оладьи крышкой. Оладьи у меня обжарились с одной стороны, я их переворачиваю. Крышкой я больше не накрываю, потому что оладьи и так нормально пропекутся и сохранят хрустящую корочку. Готовые оладьи я перекладываю на бумажную салфетку. отсаживаю следующую партию плита у меня все время работает на троечки из 9 возможных и переворачиваем вторую партию у меня осталось еще немного массы буквально на два 2 наверное, может быть на 3 Плиту выключаю. Оладьи готовы. Ну, В общей сложности у меня из этого количества теста получилось 19 штук. Как в дальнейшем вы будете есть оладьи, это предоставлено только вам. Добавите ли вы меда, какого-нибудь варенья, сметаны или просто посыпите сахарной пудрой. Это уже без меня. На свой вкус. Если вам понравилось это видео, пальчик вверх. Не понравилось, пальчик вниз. А мне так даже очень, с яблоком вообще прекрасно заходит. Единственный недостаток этих оладьев, это, конечно, время. Время, которое нужно инвестировать. А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго.